внимание это очень важная информация если глаз резко заболел покраснел начал слезиться и стал на ощупь твердым как камень вокруг источников света появились радужные ореолы зрение затуманилось или вовсе пропало, заболела голова появилась тошнота и слабость немедленно нужно обратиться к офтальмологу если ничего не делать в течение 48 часов человек может ослепнуть навсегда в большинстве случаев причиной такого состояния является приступ закрытоугольной глаукомы. В этой ситуации необходимо как можно быстрее снизить внутриглазное давление и восстановить отток внутриглазной жидкости. Сделать это можно только хирургическим путем с помощью лазера-перфоратора. Операция называется лазерная иридоктомия. Процедура очень простая. Проводится амбулаторно и занимает не более 5 минут. Сейчас я вам на глаз поставлю такую линзочку, ну и будет несколько выстрелов, которые создадут отверстие в радужной оболочке глаза. Благодаря этому отверстию восстанавливается нормальный отток жидкости, и давление между камерами глаза выравнивается. Лазерная иридоктомия дает очень хороший эффект при закрытоугольной глаукоме. Лазер также иногда используют и при открытоугольной глаукоме, когда медикаментозное лечение не помогает. Называется оно трабекулопластикой или трабекулопунктурой. Задача этой процедуры ⁇ избавиться от мусора, который сдавливает дренажную систему, и восстановить нормальную циркуляцию внутриглазной жидкости. Но нужно понимать, что в большинстве случаев это временная и не очень эффективная мера, на которую идут пациенты, не готовые к серьезному хирургическому вмешательству. Поэтому при открытоугольной глаукоме, чтобы не мучить пациента бесконечными каплями и добиться стойкого результата, более действенный способ лечения – хирургическое вмешательство. Операцию делают и при врожденной глаукоме, когда из-за неправильного строения глазного яблока у ребенка нарушена циркуляция внутриглазной жидкости. Младенцы с таким диагнозом обычно очень чувствительны к свету. У них слезоточивые и мутные глаза. Вариантов вмешательства два. Это непроникающие и проникающие операции. Уже по названию понятно, что в первом случае мы работаем на поверхности глаза, а во втором внутри. Причем проникающим операциям имеет смысл прибегать только тогда, когда непроникающие уже не помогают. Задача хирурга ⁇ создать альтернативный путь выхода жидкости при повышении давления внутри глаза. Ну Итак, мы берем глаз на держалочки, чтобы пациенту легче было правильное положение во время операции. Вот ножничками рассекаем конъюнктиву и обнажаем склеру, то есть наружную оболочку глаза. И вот специальным одноразовым лезвием иссекаем вот такой треугольный лоскут в наружной оболочке глаза. Дальше хирург формирует кармашек под веком и, по сути, прокладывает путь до дисцеметовой мембраны, через которую жидкость из глаза проникает в кармашек и выводится наружу. При такой операции микробы проникнуть в глаз извне не могут. Плюс таких малоинвазивных операций в том, что они высокоэффективны, намного менее травматичны, и срок реабилитации после них всего лишь несколько дней. Более того, в случае, если через какое-то время давление внутри глаза опять начнет расти, эту операцию можно повторить. Накрываем этот лоскут и ушиваем склеру специальными тонкими нитями. И только в том случае, когда непроникающая операция перестает помогать пациенту, то есть внутриглазное давление не снижается, врач назначает тробекулоэктомию. То есть проникающую операцию. Основное отличие в том, что хирург проходит глубже, скрывает глаз и выполняет отверстие в радужке и устанавливает дренаж. А мы закончили, все у вас отлично. Но как бы хорошо ни была проведена операция, она не дает гарантий, что глаукома не продолжит развиваться. Поэтому так важна ранняя диагностика. Чем быстрее вы узнаете о заболевании, тем скорее сможете притормозить его развитие и дольше сохраните свое зрение. Помните, что все в нашем организме взаимосвязано. Поэтому в качестве профилактики глаукомы действуют все те же правила, что и при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Все, что полезно для сердца и мозга, полезно для ваших глаз. Исключите стресс, курение, сильные физические нагрузки. Но при этом не забывайте про физкультуру. Еще в качестве профилактики можно делать самомассаж. Итак, упражнение первое. Сидите с ровной спиной изо всех сил зажмурьте глаза. И откройте снова. Выполняйте 5-6 повторов. Упражнение второе. Закройте глаза и кончиками пальцев помассируйте их в обе стороны. По одной минуте. Упражнение третье. Закройте веки ладонями и выполняйте круговые движения глазами. Потом двигайте ими по диагонали, вверх-вниз и вправо-влево. Выполняйте одну минуту. Упражнение четвертое. Сделайте по 10 круговых движений головой по часовой стрелке и против. И разомните шею ладонями в течение пары минут. Готово. Помните, нельзя застраховаться от глаукомы, но зато можно успеть вовремя ее поймать. И тогда смотреть на мир ясным взглядом вы сможете долгие годы. С вами была Татьяна Шилова. Увидимся!